Добрый день, уважаемые коллеги! Если говорить о лучевой терапии лимфом, то каждый год появляются новые рекомендации, новые знания, новые какие-то сведения. И на этом слайде представлены объемы облучения, вернее их эволюция от расширенных полей локорегионального облучения до облучения пораженных лимфатических узлов и стоящее между ними involved сайт, облучение пораженных сайтов, то, что занимает промежуточное положение между широкими объемами от облучения пораженных областей и маленькими облучениями пораженных лимфатических узлов. Для чего нам это все нужно? Нам это нужно для того, чтобы мы Уменьшили объем не только облучаемых здоровых тканей, но также и объемы клинического облучения, объемы планируемого облучения и дозы на легкое. Новые объемы широко используются, изучаются, и появились уже данные по результатам их использования. И как показано в этом исследовании, что при облучении только пораженных климатических узлов у пациентов лимфомы кошки на первой и второй стадии, Десятилетняя безрецидивная и общая выживаемость осталась достаточно высокой. В прошлом году были опубликованы рекомендации International Lymphoma Radiation Oncology Group, американские наши коллеги, по тем нозологиям, у кого уже можно точно проводить уменьшенный объем облучения. Это ранние стадии индолентных лимфом и лимфома очки надулярного с липоцитарным преобладанием, если мы проводим только лучевую терапию. Это ранние стадии лимфомы Хошкина и диффузно бэкрудно лимфомы после небольшого количества циклов терапии, тогда, когда нужно проводить лучевую терапию на очаге, имеющие наибольший риск остаточной болезни. Это первичная экстранодальная лимфома. Это распространенная стадия лимфомы Ходжкина или агрессивных неходженских лимфом после его полного курса системной терапии на зоны с повышенным риском субклинического заболевания а также рецидивы лимфом, подвергающие спасительной терапии с трансплантацией или без. Мы широко используем пэт адаптивные технологии в лечении лимфом и м, при анализе 20 исследований классической лимфомы почки на ранних стадий после получения пэт отрицательных результатов после полихимиотерапии э, было показано, что если все-таки мы не станем проводить этим больным лучевую терапию, то что будет? А что будет? Мы получим большее число рецидивов, примерно на 5-10%. Но надо помнить, что различий в общей выживаемости нет. Из положительных моментов, что может быть, это то, что больные в будущем с рецидивами могут успешно получить полный объем лучевой терапии или химио-лучевой терапии. И подавляющее большинство из них будет лишено отдаленных рисков лучевой терапии. Но опять же, надо помнить, что современная лучевая терапия на... Уменьшенный объем облучения позволяет сократить риск переоблучения здоровых тканей. В прошлом году появились обновленные рекомендации по лечению лимфомы Ходжкина, где показано, что э, пациентам классической лимфомы ходшкина ранними стадиями благоприятным прогнозом необходимо проводить лучевую терапию на зону исходного поражения до суммарной очаговой дозы 30 грей. И впервые в наших рекомендациях появилась и выделена группа пациентам, которым можно проводить дозу и в 20 грей. Это пациенты с обязательным пэт до начала лечения, то есть, Важность – точность стадирования этих больных, пациенты, у которых не более двух зон поражения без экстранодальных очагов и массивных пломбидратов, а также без ускоренного соя, и получивших полный ответ на промежуточном ПКТ. Наши американские коллеги рекомендации НССН прошлого года э – Примерно так же, как и мы. И было показано, что у пациентов, получивших полный ответ, дозу на уменьшенный объемы облучения АСРТ можно проводить 20 грей. Ну, если же ответ был частичный, то доза должна быть увеличена до 30 грей. И у пациентов с классической лимфомой Ходжкина ранними стадиями неблагоприятным прогнозом. Также лучевую терапию мы обязательно проводим на зоны исходного поражения в режиме обычного функционирования до суммарной очаговой дозы 30 грейн. Это же написано примерно и в рекомендациях НССР. После и полного ответа, и частичного ответа доза на первично пораженные очаги должна составлять 30 грей. Таким образом, при классической полной ходжке на ранними стадиями, при первичном лечении, все пациенты должны получать лучевую терапию. Что Если говорить о распространенных стадиях, то при анализе более 2000 пациентов, получивших лучевую терапию на остаточные ПЭД позитивные очаги больше 2,5 см, не было получено разницы ни в пятилетней беспрогрессивной, ни в пятилетней общей выживаемости у больных, получивших или не получивших лучевую терапию. И по данным окончательного анализа рандомизированного исследования европейской группы, у пациентов даже с крупными очагами которые на крупные очаги размеров от 5 и больше даже 10 сантиметров получая лучевую терапию и получившие ПЭТ отрицательные результаты после уже второго цикла полихимиотерапии, у пациентов, получивших или не получивших лучевую терапию, также не было получено разницы в 6-летней без прогрессивной выживаемости. Таким образом, важным выводом этого исследования стало, что консолидирующая лучевая терапия может быть безопасно исключена у пациентов даже с крупными очагами, но при условии полного метаболического ответа после уже второго цикла полихимиотерапии. Это как раз и прописано в наших последних рекомендациях по лечению лимфомы Ходжкина, что пациентам без э, факторов риска и получивших полную ремиссию после полихимиотерапии можно обойтись без лучевой терапии. Однако же, если все-таки не достигнута полная ремиссия, а достигнута только частичная ремиссия, то нужно проводить лучевую терапию. И если пациенты группы, с факторами риска, тоже лучевой терапии доза 30 Гр на опухолевой опухолевые массы нужно проводить. Но впервые в прошлом году появилась такой э, рекомендации, что части пациентам все-таки распространенными стадиями мы можем рассмотреть вопрос об отказе от лучевой терапии. Это пациенты, получившие интенсивную лекарственную терапию в полном объеме с резидуальной опухолью 2,5 см и, важно, полным метаболическим ответом уже фап 2 ну, естественно, после окончания терапии. И э, рекомендации НССН э, также... Э, Рекомендуют, что если пациент получил полный ответ на поле химиотерапии, то возможно отказаться от лучевой терапии, ну или как вариант все-таки облучить изначально крупные или положительные остаточные лимфатические узлы. Мы все время пытаемся каким-то образом снизить неблагоприятное воздействие ионизирующих излучения, и современные методики лучевой терапии помогают нам достичь этого. Мы можем использовать так называемые «продвинутые» методики лучевой терапии, которые здесь обозначены и это 4D-катетопометрея, и модулированная по интенсивности лучевая терапия, и ее вариант ротационный ВИМАТ, и лучевая терапия под визуальным контролем, и задержка дыхания на глубоком вдохе, которая была специально разработана для использования преимущества увеличения объема легких и изменения положения сердца при глубоком вдохе, что очень важно при облучении и средостения и также регионов ниже диафрагмы. На этом слайде показано, что именно лучевая терапия с контролем дыхания и задержка на глубоком вдохе может значительно снизить расчетные средние дозы для сердца и легких при лучевой терапии средостения, потому что на вдохе увеличивается легочный объем и сердце оттягивается вниз, при этом доза на легкие и сердце снижается, а молочная железа и выводится из поля облучения. И на исследовании уже опубликованном в этом году достоверно показано, что преимущественно имеют пациенты э, при облучении верхнего средостения, тогда доза на сердце статистически достоверно уменьшается при облучении на глубоком духе, но и доза на легкие как при облучении верхнего средостения, так и всего средостения также снижается, если мы используем эту методику. В нашем центре мы провели небольшое исследование по сравнительной оценке методик лучевой терапии при облучении средостений, больных различными лимфомами. Мы сравнили те методики, которые мы, общем-то, рутинно уже применяем в нашей клинической практике. Это интенсиров... модулированная по интенсивности лучевая терапия, это ротационная методика ВИМАТ и стандартная 3D-комфортная лучевая терапия. И чего мы достигли? Мы, понятно, что та или иная методика, она имеет свои плюсы и минусы. Модулированная по интенсивности лучевая терапия позволила повысить индекс комфортности плана и добиться минимальной нагрузки на сердце, но при этом показывает наибольшую нагрузку на легкие. Ротационная методика VIMAT снижает хорошо дозу на молочную железу при сохранении минимальных доз на сердце и легкие, но при этом средняя доза на сердце все же выше по сравнению со статической методикой IMRT. Ну и 3D-комфортная лучевая терапия, как правило, это все передние и задние поля, показывает наименьшую среднюю дозу на легкие, но не имеет преимуществ по остальным критическим органам. Последние годы стало... Много говорится и о протонной лучевой терапии при лечении лимфом, и доступность этого метода лечения стала более, стал более доступной в нашей стране в том числе. Но мы должны помнить, что поскольку величина той или иной дозиметрической пользы варьирует в зависимости от конкретной клинической ситуации, каждый случай должен рассматриваться индивидуально. И потенциальная польза от использования протонного облучения следует сравнивать с доступностью данного вида лечения. Кроме того, мы знаем, что показатели безрецидивной выживаемости аналогичны показателям, которые зарегистрированы при лечении фотонным облучением. И э, было э, не так давно опубликовано рекомендации International Lymphoma Radiation Oncology Group по, извин, по применению протонного облучения при лимфомах средостения. И э, первый сценарий этого лечения – это облучение верхнего средостения без подмышечного поражения, то есть небольшое об, э, поле облучения, не показало преимуществ при э, дозе, ни как до дозы на сердце, ни дозы на легочную ткань. При облучении области, которая правую часть сердца, в данном конкретном случае также не было продемонстрировано особой выгоды при протонном облучении, поскольку и моделированная по интенсивности лучевая терапия фотонного облучения также обеспечивает сопоставимые дозы для сердца по сравнению с протонной терапией. Но авторы всегда говорят, что индивидуализация такого рода выбора, она должна присутствовать. Конечно, если область облучения охватывает в сердце со всех, со всех сторон, то есть если это большое средостение, то, конечно, в данном случае это может быть проблемой для хорошего планирования фотонами, и тогда протонная терапия может быть предпочтительна у этой категории больных. Так же, как и в случае, если мы облучаем не только средостение, но и подмышечный регион. Как бы мы хорошо не планировали, с использованием современных методик фотонным облучением, протонная терапия в данном случае значительно снижает дозу на молочную железу в случае вовлечения подмышечной области, что особенно актуально, конечно, у молодых пациентов. Таким образом, лучевая терапия является неотъемлемой частью комбинированного лечения лимфом и с каждым годом появляются новые нюансы ее применения. Основываясь на представленных стандартах, во всех случаях необходим персонализированный подход к выбору источника излучения, методикам планирования и проведению лучевой терапии больных лимфомами. Благодарю вас за внимание.